Напомню, что обратились к нам, пришли к нам на нашу площадку. Тоже тема крайне важная сегодня. Все украинская система центров психологической поддержки бойцов шаг встречу, Начала работать в Харькове. Об особенностях своей работы сегодня нам расскажут гешталь-терапевты Никита Бондарчук и Екатерина Шуталева и психотерапевт Наталья Черникова. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось представить нашу работу в рамках благотворительного фонда ⁇ Шаг на встречу ⁇ И в частности, это реализация проекта по созданию центров психологической поддержки во всех областных городах Украины. На данный момент реализация проекта началась в феврале месяце. Была собрана группа супервизоров, которые уже по областям э, Украины собирали команду психологов, работающих в этой тематике. Это, э, это помощь э, всем, кто соприкоснулся с событиями на Востоке. Э, и с мая месяца э, в 15 городах Украины э, открылись центры «Шаг навстречу» и приступили к работе. Э, ну Такие города, как Хмельницкий, Днепропетровск, Харьков, Тернополь, в Одессе, в Киеве. Ну, и в тех городах, которые еще не открыли свой центр, там есть команды специалистов, которые готовятся к их открытию. Вот. Чем занимается шаг навстречу, это ну, прежде всего ориентировано было на работу, на реабилитацию военных, которые возвращаются из зоны боевых действий. Кроме того, это помощь, психологическая поддержка их семьям, семьям погибших, переселенцам, волонтерам, которые работают, помогают переселенцам и военным, и другим поддерживающим службам. Я так чуть расширю, а, это, наверное, более таким человеческим языком живым. Никита у нас представляет нас официально. А, кто может к нам обращаться? Это военные, это их семьи, жены, мамы, дети, потому что семья переживая отсутствие мужа, испытывает такую же травму. Это страх, это переживание, и они тоже подвержены, как бы страдают от этого и могут обращаться. В индивидуальном порядке и группы мы готовим группы для женщин, для жен военнослужащих, для матерей, и можно обращаться за поддержкой. Это бесплатно, что важно. Все наши центры благотворительны и работают бесплатно. Кто еще может обращаться? Переселенцы. Сейчас в Харькове это очень актуальная группа, и ну, на данный момент, наверное, треть нашего контингента – это переселенцы. Мы сотрудничали со станцией «Харьков», сейчас мы сотрудничаем с адаптационным центром для переселенцев, и многие обращаются. Это тоже бесплатно, и можно обращаться. Также волонтеры, все, кого как-то зацепила война, мы не требуем каких-то доказательств или документов. То есть девушка военнослужащего, которая официально ему не жена, также может обратиться и получить помощь. Вот. Все это бесплатно. В каком случае нужно обращаться? Ну, Чувство тоски, печали, депрессии знакомо. Также может быть тревожные сны. Веское а, ухудшение самочувствия, которое не могут описать врачи. Ну, симптомы, травмы, в общем-то, все. А что еще важно, дети. Часто дети военнослужащих, дети переселенцев начинают вести себя ну, не так, как до этого. То есть, замечая состояние взрослых, они становятся либо агрессивны, либо тревожны, тоже плохо спят. На детях часто сказываются на здоровье, НРС, там, отставание в развитии какие-то. Ребенок вдруг перестает читать, например. Вот читал, буквы знал, хоп, все забыл. С такими детьми тоже нужно обращаться. В нашей команде есть детские психологи, которые специализируются на помощи детям. Вопрос. Вот сейчас достаточно много говорят о том, что э, психологи тоже бывают разные. Да, помощь тоже можно оказать по-разному, в том числе иногда и не очень конфиденция. Насколько Ваша методика э, признана, принята? Как Вы сотрудничаете, возможно, с какими-то государственными службами? Я могу ответить на этот вопрос. На данный момент мы сотрудничаем с Министерством обороны, мы участвуем в совместных проектах, участвуем в совместных проектах, у нас есть благодарственное письмо от Министерства обороны, которое адресовано нашей организацией, вот, ну, если кто захочет ознакомиться. Вот, в будущем подготовленные специалисты будут выезжать на полигоны и, возможно, в зоны оттуда. Работает просто нет. У нас есть контакт с Ситенко и с госпиталем по протезированию, но в военных госпиталях мы сейчас не работаем. На данный, на данный момент мы работаем на Южном посту, мы приходим туда как волонтеры и дежурим. Ну, то есть те ребята, которые э, приезжают и размещаются на Южном посту, мы с ними проводим работу. Это работа э, не глубинная, это на поддержание ресурса. Если обращение, э, инициатива от солдат есть? Да, инициатива от солдат есть иногда это прямо прямая инициатива то есть подходят звонят люди обращаются но как правило эта инициатива следует уже тогда когда человек действительно испытывает какие-то очень серьезные переживания вот вот в нашем опыте даже был опыт у меня был опыт работы с киборгами из аэропорта у нас есть да. вы уже Я хотел бы более детально, чтобы вы пояснили, вот как вы выбираете объекты для работы. Как правило, человек, который испытывает психологическую травму, очень редко сам идет к врачу. Как правило, замечают, окружающие обращаются. То есть, кто, как правило, становится инициаторами того, что тот или иной человек попадает в сферу ваших профессиональных интересов. И более подробно о собственно, форме работы. Это беседы, это какие-то, может быть, другие формы, там, гипноз, ну какие-то еще технологии э, Но, специальные а для снятия. Катюш, ты да, да, да, да, я хочу это видео. Не что такое а что вы используете конкретно? Не все можно использовать сейчас или не все понятно, да. Если да. можно. А, я скажу. Сначала на первую часть, да. как мы работаем. Кто а. попадает в сферу? Как правило, естественно, добрая воля человека, то есть никогда психолог не может помочь человеку без его желания, без его какого-то обращения. Как осознают часто эту потребность? Во-первых, мы стараемся бывать там, где находятся военнослужащие. Это тот же самый Южный пост. Южный пост, я шифрую, это пункт помощи военнослужащим при транзите через Харьков. Это какие-то базы, военкоматы, ну, собственно, везде, где как-то они возникают. И там... Всегда можно поговорить. То есть когда психолог не какой-то чужой человек в кабинете, а человек, с которым ты уже поговорил, просто ну, о чем угодно, выпил вместе чаю, познакомился, он становится ближе. Я недавно ехала в Хмельницкий, как раз на очередной этап нашего обучения, и попала в вагон, где было много солдат. Ну, после ну, полчасика мы чаю попили, и оказалось, что вот прямо сейчас нужна помощь, и мне пришлось буквально на ходу там давать контакты кому-то прямо импровизированно чем-то помогать в процессе то есть когда они познакомились уже пообщались поняли вот там приходит осознание и они начинают обращаться кроме того часто есть такое понятие опосредованный приход когда приводят ребенка или жену сначала вот мне хорошо ей что-то плохо или когда близкие замечают что ну, спать не может, вот очень часто не может спать. Крик во сне, кошмары, и тогда это так, через влияние близких происходит. Часто нарушаются семейные отношения. У пострадавшего военнослужащего нарушаются какие-то семейные отношения, возникает непонимание, не находится общий язык, и приходят на консультацию про семью. Как объяснить жене, мы не можем договориться, вот такое. И из этого начинается работа. Договаю. я сказала же вторую часть про обучение нашей поток гипноза мы не пользуемся вот мы проходили все дополнительные обучения по кризисной работе именно с военными но у каждого из нас при этом есть сертификат в своем направлении психотерапии мы с никитой гештальт терапевты наташа клиент центрированный, клиент -центрированный терапевт у нас наталья вот и это направление, чтобы получить этот сертификат, проходится много часов личной терапии, супервизии, и сдаются супервизионные требования, работа супервизионная в конце. Поэтому все мы сертифицированы на международном уровне и имеем право на такую работу. Кроме того... Мы проходим постоянно супервизию, Никита сказала, поэтому это отличие нашей команды, ну такое достаточно от многих психологов, что мы следим за состоянием самих специалистов, потому что даже хороший специалист, работая с таким постоянно, может выгореть и стать некачественным. Что еще хотела сказать? А, как выглядят формы работы беседа? Это беседа и некоторые арт-терапевтические практики, телесные какие-то включения, но в целом это беседа. Я могу добавить, что это индивидуальная работа, групповая работа, и работа может быть как разовая, так и продолжительная, ну, в зависимости от запроса. В настоящее время в Харьковском центре работает 8 специалистов, и супервизор девятый, который ну, поддерживает и дает рекомендации. Ольга Кадышева. Мы открылись 4 мая, кажется. 4 да. мая. А сколько людей уже обратилось, и какие случаи Вы могли бы прямо здесь рассказать, для того, чтобы люди могли понимать свои состояния и наблюдать, да. uh -huh. сколько людей прошло уже через месяц? Ну, Я отвечу сейчас на этот вопрос, будете? но это около 150 человек, которые за это время ну, проконтактировали с нашими специалистами. По поводу, кто может обращаться, это... Ну, Смотрите, опять же, любые проблемы со сном. Плохо засыпаешь, неожиданно просыпаешься, не спишь вообще. Проблемы с, с агрессией немотивированные, что вдруг что-то абсолютно какое-то ну, несоответствие реакции, воздействия. Я попробую проиллюстрировать случаями. Можно, Никит? Конечно. Э, насколько мне позволяет, естественно, условия конфиденциальности. Потому что очень важно, что вся наша работа конфиденциальна, и нигде никому узнаваемо об этом не рассказать. И в этом как бы, контексте, ну что я могу вот вспомнить такое? Такое обращение, например, запрос меня, очень стала раздражать моя жена. Вот чтобы она не сделала чашку не так поставит. и я чувствую, что меня все бесится. Я говорит, понимаю, что это как-то ненормально, я чуть ли не вот ударить ее хочу. Вот такие обращения. Так, простите, от военного? От военного. Вот я, говорит, боюсь домой ехать. После вот, выздоровления, после козы, говорит, боюсь домой ехать. А, ну, такие какие-то еще из стандартных бывает с какой-то вот обидой на происшедшее тоже что ну вот нет понимания вот еще очень важно часто меня не понимает моя семья вот тоже я еду в отпуск и чувствую что они меня не понимают чувствую что не знаю как это вот это нередкая такая штука чтобы... это или это... Есть, ну, это, общая это, или... это не принципиально потому что ситуация Есть еще такой момент, что я не, могу, не, не хочу возвращаться домой, потому что меня там никто не ждет. Нет, для, и, я, чтобы вы обучили, это офицеры, солдаты, то есть кто это? И офицеры, и солдаты, и мобилизованные, и контрактники, как бы, но это не зависит, скорее, от статуса или профессии человека военной, а это ну, тип, типичная ситуация для человека, который возвращается откуда-то. Потому что он там получил опыт, который он не может разместить в мирной жизни. За это время его семья получила опыт, который он не знает. И когда эти два опыта встречаются, возникает конфликт. Вот, собственно, об этом. Ну, по а, а в каком контексте ну, вас это волнует? В каком Это не договор, это скорее письмо о намерениях? Или... Мы не сотрудничаем, мне было сказано, что есть договоренность, было сказано, что сотрудничаем и есть благодарственное письмо на наши организации. Я скажу так, я не очень владею всем. То есть благодарственное письмо лежит здесь у нас. Но поскольку у нас это общеукраинский центр, то о том, как именно выглядит договоренность, там, договор и так далее, можно запрашивать ну, то есть на нашем сайте, либо списавшись с нашим руководством. Вот, на нашем сайте есть все контакты, это возможно. И ну, как о том, как с военкоматами и с этим. В данный момент процесс договоренности с Минобороны происходит, то есть я пока сейчас очертить, как именно будет происходить там, где пропускная система, не могу, поскольку, опять же, я кризисный психолог и практик, у нас есть руководство, которое занимается вопросами договоренности, а мы приходим и работаем. То есть наша часть, это часть отработать, оказать психологическую помощь, часть от договоренностей, там, проходов, пропусков решается, соответственно, нашим руководством. Я могу пояснить, сейчас вот Наташа пояснит по поводу, как мы работаем с военкоматами, а потом... Я хотела сказать, что на самом деле военнослужащих очень много. Я в вашем вопросе услышала то, что мы пытаемся как-то то ли вас сместить, то ли занять ваше место. Никто этого не пытается делать. На самом деле специалистов требуется очень много, и на данный момент их недостаточно. Если мы будем сотрудничать и быть заодно, это будет очень здорово, потому что людей травмированных на данный момент очень много. И это не только военные, это их, и их семьи, и их дети, и родители, и люди, которые переехали из зоны от его пострадавшие. Поэтому ну, мы заодно. Я, ну, вот сейчас это сейчас я хотела сказать. Что ваших тоже ну, типу, такие... Спасибо. А дальше, сейчас. Дальше. Да. Подождите одну секунду, потому что вопрос не, тот, не, не, был... Пожалуйста. Тот вопрос... журналисты. <рошли> да. <рошли> да. Я... Я думаю, что мы сможем, Наталья, ответить Но после... Для меня, для меня все журналисты. Поэтому... Значит, ну, основная наша сейчас работа направлена на тех, кто возвращается, вот. это в первую очередь, по взаимодействию с министерством обороны, министерство обороны разрабатывает программу, в там будет работать, создаются группы психолог. Медик и Капеллан, которые будут выезжать непосредственно на полигон и непосредственно в зеленую, так называемую «зеленую» зону боевых действий. Вот Это ну, заканчивая ответ на ваш вопрос. По поводу... Ну, в планах стоит, что во всех областных центрах Украины будет работать центр по помощи в реабилитации возвращающихся. Про финансирование. финансирование. На данный момент это частное, но это как бы, в чем опять же отличие этого проекта, что инициатива произошла от мецената, что украинский меценат собрал инициативную группу которая в свою очередь собрала группу супервизоров по Украине, и уже супервизоры собирали психологов, которые непосредственно работают. Обучение, обучение, обучение тоже происходит, ну, именно в, в рамках этой программы происходит обучение в рамках ну, гештальт-подходов терапии. За счет, вот За счет мецената. Да, это да. украинский меценат. Я маленькую так открою, естественно, без имен Он пожелал остаться анонимным, но это IT-сфера. Тогда Есть? А у нас есть договоренности с ним, и, естественно, один, ну, как бы одно, одно появление финансирования есть у нас группа людей, которые работают с грантами, с этими вопросами. Опять же, как практик, я не отвечу. Это, наверное, моя такая позиция. Я много работающий практикующий специалист, и ну, практически все мы в той позиции, что мы работаем. Меня, ну, от себя по-человечески отвечу, не пугает прекращение финансирования в каком-то смысле. У меня был опыт в 8 месяцев волонтерства в проекте «Станция Харьков», который отнимал все время и не финансировался ничем. И ну, как-то это преодолимо и не в этом суть. Сколько всего психологов вообще, в вашем вот, в проекте по всей Украине? Если Затрудняюсь более, посчитать. Более Более 70. И можно маленькое еще уточнение. Вот среди тех психологов, которые работают, есть ли люди, которые имеют опыт участия в боевых действиях? В этой войне, в предыдущих войнах, врачами, бойцами... Есть. А, у нас есть, а, у нас есть... А, медик... Не в этом дело. Именно люди с опытом участия в боевых действиях. Есть, есть психолог, который работал с людьми, которые возвращались из Афганистана, как бы в этой тематике хорошо ориентируется. Есть психологи, которые из зоны, выехавшие из зоны которые как, как лично ну, да, которые нас соприкасались именно с, с, этим, с этими событиями. Только у нас в Харькове из нашей команды Двое псих, трое. Трое психологов переселенцы. Спасибо большое. Да. У нас, к сожалению, немного времени. Да, пожалуйста. Да, да. Я за вами прошу прощения. Вопрос. как может страна обреса, да, ну, вот как вы будете работать с военнослужащим, учитывая, что ваша материнская структура находится на территории России. Вопрос действительно для того, чтобы понимать вот этот вот этический аспект. Потому что мы работаем уже второй год, по сути, в июне начался, и мы понимаем, что есть клетка военнослужащих и семьи погибших, куда идти ну, с настроением, не совсем скажем патриотично, тоже травматично для этих категорий, потому что они защищали Украину и потери человеческие жены мужья тоже за войнен за Украину. А, вряд ли жена военнослужащего осведомлена о том, что гештальт подход так получилось у нас материнский ну как бы в русскоязычное пространство привезла Москва изначально. 90-е годы. Опять же, может ли человек, учившийся в МГУ, быть патриотом Украины? МГИ, простите, в Москве. В может ли а, человек, получив образование, не знаю, в, в любой стране, быть патриотом своей страны? Может. Это обучение, это просто надпись в дипломе, и да, надпись в сертификате действительно стоит с печатью, хотя, опять же, оба гештальт-института московских они имеют международные сертификаты, то есть признаются по миру. Это важно. Про политику, этику, то, что важно для нас в этом ключе, в первую очередь, мы гуманистически направленная организация, мы аполитичны, мы не, не надлежим никакой политической партии, никакой системе взглядов, никакой. Наша система взглядов, наше верования – это любовь к людям. И это очень важно этически для нас, что психолог не стоит в какой-то там. То есть все свои отношения, позиции мы оставляем дома в ящике стола, когда выходим на работу. У меня маленькое уточнение, Екатерина. Я говорила о специфической вещи, о интервизиях уступили. Это не, не привязка к базовому институту. Это о том, что информация у военнослужащих может быть. Информацию на о страны, военнослужащих и, например, на мы, мы не работы. собираем. Это личные контакты. И интервизию и супервизию производят граждане Украины, которые находятся на территории Украины. И да, достаточно в... этой информации или нужно что-то добавить? Среди наших супервизоров нет ни одного гражданина другой страны. Все они проживают на территории Украины, предпочтительно в тех областях, где, собственно, ну, в тех областях, в которых работают, в которых курят. Небольшое уточнение, у нас просто следующее мероприятие с чем-нибудь. Небольшое уточнение, все-таки для успокоения, возможно, нас и гостей наши Все ли ваши психологи, психотерапевты, все ли ваши работники имеют квалифицированное высшее образование? Как? Высшее образование. Да, все наши работники имеют квалифицированное высшее образование и минимум одно дополнительное в направлении психотерапии, часто больше. Спасибо, Обращаться, вот, есть телефон горячей Пога, линии. Прочитай, пожалуйста, телефон горячей линии, двадцать 044 222 девяносто 94 Это телефон актуальный для всех областей Украины, звонки бесплатные. И уже после обращения в Кулл-центр распространяется, ну, передается информация по месту обращения. Харьковские телефоны это 093-204-83-85. 098-44-22-895, 099-769-45-22. Находимся мы на территориально на улице Полтавский шлях, но желательно позвонить сначала, чтобы записаться. У -у -у. Кто не успел, мы в уголке все дадим продиктовать. И вот это можно взять, у нас есть брошюрочки, да.